Я рад всех приветствовать. Сегодня у нас выходит видео в необычном формате. 10 встреч мы с вами встречались онлайн, торговали вместе, находили точки входа. Удачные, неудачные, но какие получились. Но у нас удалось нам заработать за это время. И сегодня я в таком просто свободном формате совершил несколько сделок в течение недели и расскажу вам про них. Последняя у нас там была сделка, мы говорили про опционы, и потом успели на Сбербанк начать сделку, но не успели ее закрыть. Сейчас я покажу пренсскрин, где эта сделка должна была закрыться и как можно было ее закрыть. А после этого еще две сделочки, которые, я думаю, будут интересны для вас. Так, первая сделка. Это у нас, давайте я сейчас видео перемещу, чтобы оно не мешало. Мы заходили вот здесь практически по хаям, удачный такой вход, таким ну, близким каскадиком таким, и расчет, естественно, у нас стопа велся от там, порядка 30 пунктов, 33 сто он стоял. Расчет велся на случай, если все сработают лимитки. Так и произошло. Все сработали, и здесь получилось прям такое вот резкое движение в нашу сторону, но до профита мы не дошли, не дошли там, ну, буквально, наверное, пунктов, Сколько здесь получается? Ну, 20. Ну, не так много. Но цели нет. Цели нет. При этом мы видим, огромный вышел, ну, гигантский объем, потому что самый большой за текущий день. Кто-то там конкретно продавал что-то в рынок. И после этого такой идет технический откат. Технический откат длился порядка больше получаса. Поэтому мы с вами простились с открытыми позициями. А до цели рынок вскоре вернулся. Продолжил вот это движение в том направлении, в котором начал. И здесь выход каскадом там, через 10 пунктов. здесь вот Закрытие. Имею право. Если у меня цель первая сработала, дальше профиты я могу придержать, могу их сдвинуть дальше. Главное, не имею права двигать ближе. А вот дальше, пожалуйста. Закрывать профит ближе можно только в единственном случае, если мы уже почти-почти дошли до цели. Но, например, скоро выходит статистика. Такой момент, который может резко рынок подвинуть не в нашу сторону. Закрывается рынок, а мы планировали совершить сделку внутри дня. Вот здесь можно двигать, закрываться раньше, чем мы запланировали. В данном случае ничего такого не было, поэтому вот продолжаем сидеть и ждать и дождались. Действительно, рынок пошел в эту сторону. Кажется, да, закрылись вот идеально, прям вот минимум и откат. Но ну, если посмотреть, что же дальше произошло, то на самом деле дальше произошло совершенно Обратно, что мы пошли и еще сходили дальше. Никогда не жалейте о том, что у вас работал стоп. Никогда не жалеете и не жадничайте, если вы не забрали все движение. Не надо жадничать. Была цель, вы ее взяли, все, вы выполнили, вы совершили хорошую сделку, вы молодец. Если вы, например, здесь был бы откат, а вы там закрылись чуть раньше стопа, а вот это плохо. Да, вы меньше потеряли, но в следующий раз вы обязательно потеряете больше и вы обязательно не досидите до профита. Поэтому цель и никаких других вариантов быть не может. Не закрывайтесь раньше. И еще две сделочки. вот По нефти просто многие любят торговать на нефти. Э, да, действительно на ней можно найти тоже хорошие технические моменты. Два уровня здесь было. Вот такой мощный уровень. И уровень более такой слабый. Если вы посмотрите, поищите на истории, это... Уровни, которые, зона поддержки, которая сформировалась, ну, где-то 23-26, мне кажется, августа. То есть достаточно долгий такой срок. И никогда уровни старые, не забывайте, потому что даже если их один раз распилили, от них может рынок отталкиваться достаточно неплохо. Типичный пример. Ну, здесь вот стоп просто чудом не сработал, потому что, ну, зашли. За зону, зону поддержки пробили, ну, прям одной там тенью и отскочили. А, возможно, уровень немножко неправильно, некорректно я нарисовал. А, уровне старайтесь проводить правильно. А, но стопик можно всегда чуть-чуть поставить ниже. Для чего нужна зона? Перед ней заходим, а стоп за нее. Вот так получилось. но ну, здесь даже прошили. А, но тем не менее, да, движение в нашу сторону. А, да, так вот вяло, ну нефть она всегда не склонна таким резким движением, она всегда движется так плавненько и достигли цели. Все. Доллар есть, да, 76, 71,6. Доллар заработан, вот и вся девочка. она все хорошо. И следующий инструмент, самый интересный, самый лучший инструмент, в текущий момент, самый технический инструмент, который прекрасно работает, это фьючерс на Сбербанк. Поэтому, кто еще данным инструментом не знаком, успеете заработать свои деньги. Приходите на этот инструмент, потому что он проще, чем, проще, чем фьючерс на индекс РТС, проще, чем нефть, проще, тем более, чем рубль-доллар. Вот Простой, понятный российский инструмент, который может, кстати, идти в разрез с мировыми площадками. Если нефть везде падает и наша нефть, естественно, мы с ней завязаны, мы тоже нефть падает, она не у нас в России торгуется. А э, основные объемы происходит в мире а вот Сбербанк это наш инструмент поэтому и здесь своя наша кухня российская э, на нем вам проще здесь идеей была э, фишка, которую я говорил в курсе азбука скальпинга я рассказывал, что если есть хорошая зона вот здесь вот две синие линии и вдруг инструмент в такое время которое достаточно спокойное тихое время боковика с двух там до открытия Америки мы резко подходим к уровню и прям вот э, ударяемся в него и отлетаем от него. Вот здесь смело заходите. И по моим оценкам подсчетам, ну реально где-то процентов 95%, мне кажется, вероятность положительного исхода. То есть вы и ставите профит э, где-то вот в середине там, диапазона. Вот здесь вот такой широкий у меня диапазон получился прям. И ну, тут слишком быстрый профит. Первый профит слишком быстрый. Поэтому следующий профит я забираю через еще, ну, сколько здесь получилось сделка здесь 2 часа вам платило чтобы совершить прекрасную сделку вот не забывайте резкий откат и еще если с объемом а бывает что и без объема просто вот такая длинная тень свечи или там черный вниз белый вверх все после этого можете смело заскакивать в эту сделку и вероятность вашей сделки очень высокая главное тут не торопиться вот такой как здесь вот тремя свечами это вот э, первый раз наверное, на памяти. все остальные сделки были такие медленные и, ну, Вот исключить эти свечи да вот дальше вот такой вот боковичок мы ну, по вверх-вниз вверх-вниз вверх-вниз и плавно плавно здесь опять какие-то свечи вот, то есть, здесь быстрого профита не ждите. не ждите здесь э, пару часиков придется вам подождать вот этот прекрасный вход в два часа два часа пол третьего в три часа вот отличные самые лучшие точки входа это не только вверх это может быть также и удар в зону сопротивления и откат плавный и одинаково работает в обе стороны вот такая фишка поэтому можете взять на вооружение я благодарю всех кто меня слушал в следующую среду также будет видео с интересными сделками какие получится плюс значит плюс убытки значит убытки обязательно какую нибудь грантную обычную сделку я для вас покажу. Спасибо всем за внимание.